Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Буду готовить супер-быстрый и очень вкусный суп. Сейчас буду отваривать куриный бульон и я всегда суп варю на втором бульоне. Много раз показывала, как я это делаю, поэтому в этот раз пропускаю. Картофель буду нарезать на небольшие кубики, приблизительно вот такие. Буду использовать две большие картофелины, половину из них натру на крупной терке. Теперь отправлю картофель вариться к мясу. Сейчас накрою крышкой, доведу до кипения и как закипит огонь уменьшу. А теперь займемся зажаркой. Нарезаю лук и морковь на мелкие кусочки. Добавляю масло, разогреваю и отправляю сюда морковь. присыпая немножко сахаром для того, чтобы начался быстрее процесс карамелизации. Как морковь немножко поджарится, добавлю лук. Достаем куриное филе для того, чтобы его нарезать на кусочки. Когда лук немного обжарился, добавляю к нему замороженный перец. Можно, естественно, использовать свежий, но у меня был замороженный, использую его. И продолжаю обжаривать вместе. Когда овощи практически готовы, добавляю сюда замороженный томат. И видите, как легко и просто его в дальнейшем использовать. Кладу на сковороду, не размораживая, и буду обжаривать вместе с овощами. И вместо томата мне не нравится в этот суп добавлять томатную пасту, поэтому если у меня нет замороженного помидора, либо свежего, то я просто этот этап пропускаю, делаю зажарку без томата. Ну а если есть свежий, натираю его на терку. Зажарка у меня готова, я пока ее отключаю и отставляю в сторону. Буду заниматься дальше супом. Нарезаю куриное филе на маленькие кусочки. Отправляю курицу в кастрюлю и следом буду добавлять зажарку. Теперь добавляю сюда замороженный щавель, прямо не размораживая его. У меня были пакетики не очень большие, поэтому добавлю два, с учетом того, что у меня большая кастрюля. Довожу до кипения и буду доливать необходимое количество воды. Вместо чеснока перед самым отключением буду добавлять вот такой кусочек замороженный, приправу из петрушки и чеснока. Вот я добавлю такое сердечко. У меня суп закипел, теперь добавлю необходимое количество воды, попробую на соль. Доведу до кипения и буду отключать. Вот такой в итоге суп у меня получился. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И желаю вам приятного аппетита! Если вам мое видео понравилось, конечно, не забудьте меня поддержать, поставить лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях и не забывайте делиться видео со своими друзьями. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!